приветствую вас овны Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в ближайшие три недели, пока Венера будет двигаться по родственному вам знаку Зодиака Лев. Причем двигаться она будет по очень интересному для вас дому, это дом любви. Поэтому можно сказать, что эта тема для вас будет очень актуальна. И уже с 11 числа по этому дому двигается Марс, поэтому активность уже в принципе здесь должна у вас наблюдаться. Но теперь еще к нему присоединится и Венера огненная, благородная прекрасная, яркая, заводная, творческая. В общем-то, все эти качества ей присущи. И, конечно же, вы можете рассчитывать на данное отношение к себе со стороны лиц противоположного пола. Ну, и своего в том числе. Ну что ж, давайте посмотрим, с чем вы будете входить в этот период. Начнем с того, что 29 июня по тридцатое будет наблюдаться вот такой вот напряженный аспект от Марса к Сатурну. Смотрите, Марс у вас в доме любви, Сатурн у вас в доме друзей. То здесь, возможно, знаете, что-то с мужчинами. То есть из дружеского окружения возможно некоторое охлаждение во взаимоотношениях с мужчиной, которого раньше вы считали близким и которому вы доверяли. Даже, возможно, ну, расставание с этим человеком. Два... С 6 по 7 Венера начнет приближаться к Марсу и начнет образовывать также здесь гармоничный напряженный аспект тому же Сатурну. Здесь 100% может добавиться ситуация либо охлаждения во взаимоотношениях, либо возникновение каких-то неожиданных любовных приключений. И они могут коснуться темы финансов, поскольку уже 6, 7, 8 будут задействованы еще такие аспекты, как квадрат к урану. Смотрите, от Урана к Сатурну, от Сатурна позиция к Марсу с Венерой, и все это дело, то есть большой этапа квадраты и, и все это дело еще будет возвращаться квадратом на Уран. Уран это планета неожиданностей, и поскольку он у вас в символическом доме ваших ресурсов, то это могут быть неожиданные траты, либо на любовь, либо вы наоборот получите. Вот от них какие-то ресурсы хотя вот я так больше предполагаю что наверное все-таки это будут ваши траты наверное все-таки вы здесь не получатель а больше отдаватель будете то есть вам захочется сделать какие-то подарочки ну понаблюдаете расскажите потом как это проигралось еще у меня есть такое предположение что возможно вы будете ну, вам захочется какое-то свое заветное желание исполнить и вот вы неожиданно возьмете и потратите на него денежки ну вот так вам захочется Но учитывая, что уран у вас уже длительное время находится в зоне финансов и имеет напряженные аспекты то конечно же, стоило бы денежки немножечко поберечь пока стабильности в этом вопросе не ожидается теперь с 9 по 13 Будет Венера с Марсом находиться в точном аспекте. Давайте посмотрим с Марсом и при этом уже не будет в оппозиции то есть вот видите оппозиции от них нет да еще немножечко ну, тут уже совсем разошелся квадрат Курану то есть это соединение само по себе будет очень прекрасным, гармоничным и будет сподвигать вас на различные романтические приключения это время благоприятное для встреч с друзьями для праздников для организации торжеств для развлечений в общем-то смело можете встречаться, знакомиться общаться, я думаю, что то этот период вас может очень здорово порадовать. И дети, кстати, вас порадуют в том числе. 10 июля состоится новолуние в знаке зодиака рак. Рак для вас связан с домом семьи. И поскольку здесь очень благоприятные будут... Планетки стоять в гармоничных аспектах. Ну, я могу сказать, что это прекрасный день для того, чтобы провести его со своими родными и близкими. Я думаю, что эмоционально вы будете достаточно стабильны. Может быть, даже захочется с кем-то поделиться тайнами, посовещаться, ну, как-то навестить тех людей, которых вы давно не видели. С 11 числа Меркурий перейдет в знак Зодиака Рак. Опять же, это ваш дом. Четвертый связан с недвижимостью, и я предполагаю, что вам Легче будет договариваться по вопросам недвижимости, ремонта и вообще отношений со своими близкими. То есть, тут все, что касается дома семьи, здесь наконец-то пойдут быстрее дела, договоренности. То есть, уже как-то здесь наступит немножечко облегчение. То есть, все пойдет вперед. Если были тормоза, то тут уже наконец-то все сдвинется с места. Теперь до, до 13 числа, и насколько вы поняли, здесь немножечко такая, знаете, дисгармоничная будет атмосфера, затем она начнет потихоньку выравниваться, и до 21 вы можете почувствовать необходимость в отдыхе, в приятном то есть вам захочется как-то больше расслабиться, меньше работать, больше отдыхать, ну и тем более, что сейчас лето, как говорят, лето это маленькая вторая жизнь, поэтому... Можете смело себе это позволить. Ну и на сегодня, да, к концу периода может возникнуть небольшой соблазн. Давайте мы посмотрим, с чем он будет связан. С какими-то поездками. Поездки, путешествия. Ну, будьте осторожны. Ну, если вы не будете уверены в том, что это необходимо, то не стоит. Никуда ехать, никуда, нигде путешествовать. То есть, возможно, какой-то соблазн приглашение на встречу. Ну, смотрите, я не думаю, что она там как-то здорово вас там ну, или огорчит, или порадует. Ну, некий соблазн будет. Ну, по астрологии мы закончили. Теперь перейдем к прогнозу на вторую. Давайте посмотрим на Таро, что будет ожидать вас в ближайшие три недели. Итак, смотрим, как будут вас воспринимать окружение, окружающие представители знака Зодиака Овен. Интересно, так выпало, вот если девушка, то. Так и будут воспринимать, как огненную, темпераментную, как деловую, активную. Кстати, это еще карта очень хорошие любовницы. Карьеристки тоже. Ну как, Котор, девушки, которые умеют все держать в своих руках и вести дела. Хорошо, а как будут выглядеть ваши... Ну, если вы мужчина, то, наверное, то же самое, только с уклоном на то, что вы мужчина. Как будут выглядеть ваши финансы? Скорость. Ну, деньги будут зависеть от того Как вы будете их зарабатывать Как вы будете справляться с тем Чтобы их заработать Ну, Я думаю, что действовать нужно будет очень быстро В принципе, они будут приходить Будут приходить, будут идти Но вам нужно будет подключать Очень много энергии для того, чтобы их получить Хорошо, как будут протекать Дела, связанные с домом и с семьей Для Овнов С 27 июня по 21 июля Здесь есть некоторое напряжение, ситуация, ожидания, либо наоборот, вы отбиваетесь, но э, мне это больше показывает, что вы чего-то ждете. Вам что-то нужно. Ожидайте, ожидайте. Есть пробуксовки, проволочки, и вы как-то переживаете по этому поводу. У вас ожидания есть. Ожидание какое-то решение ожидание чего-то. Может быть, вы знаете, ожидаете или прихода денег, или вот э, неких лиц, э, связанных с официальными инстанциями. ожидайте что кто-то что-то сделает. Хорошо, что ожидает любовь. Те пары, ой, в которых уже есть любовь. Любовные отношения. Что что ожидает Овнов? Здесь есть некоторое разочарование, связанное с финансовой несостоятельностью одного из двух или же один строит иллюзии в отношении другого здесь есть недостаток чувств недостаток эмоций обычно такая карта очень часто выпадает на взаимоотношения где знаете кто то где есть неравноценный обмен хорошо давайте посмотрим будет ли знакомство. но ну, смотрите по знакомствам здесь еще немножечко знаете как будто бы нужно собрать урожай выждать время здесь больше показывает июль июль может быть даже август да ну и здесь еще ситуация, знаете, выжидания. Нужно быть хитрее, мудрее, нужно еще немножечко подождать. И есть указание на то, что нужно что-то от прошлого отпустить. Выйти из прошлого, что-то выключить из своего прошлого. Знаете, как будто бы разделить этот период на, на до и после. Давайте посмотрим, что вас ожидает в работе и в карьере здесь идут гармоничные перемены колесо фортуны, вы в общем-то довольны давайте уточним, насколько вы будете довольны, да, здесь перемены по смерти ожидаются что же у вас тут за перемены интересны будут господи, может быть вам какую-то должность предложат, или что-то будет благоприятное, связанное с вашим высшим руководством, кстати, для тех кто свободен, это могло бы еще указывать на возможное узаконивание отношений хотя нет, все-таки в большей степени наоборот здесь идет уход от чего-то тяжелого от ситуации которые разочаровывали но это даже не, не просто карьера, это в общем и целом ваш взгляд на ваши цели в вашей жизни, вы хотите от чего-то освободиться от чего-то тяжелого, выйти из этого но по карьере да, будут перемены будут в лучшую сторону, там только лишь есть указание на то, что может быть будете уставать не берите на себя непосильный груз хорошо что по здоровью ожидает овнов по здоровью все очень крепко и здесь есть рекомендация вкладывать в себя немножечко ваше здоровье и главный совет совет действовать действовать брать в руки жезлы и идти вперед строить планы что-то и, и начинать их уже осуществлять. То есть тут это все-таки уже карта действия. На помощь вам может прийти некий король. Вот такой вот красавец, который очень жесткий, прагматичный, практичный, мыслит рационально. Он может быть связан с какими-то проверяющими структурами, Быть руководителем, военные структуры. Ну, такой интересный мужчина. И он, кстати, еще может немножко, знаете, как быть жадноватый, у вас с ним может быть разная категория по статусу. Ну, все-таки вот в плане ведения, может быть, бизнеса или чего-то важного, что для вас сейчас важно будет в этот период, вот он как раз здесь может прийти на помощь. Ну, он такой товарищ, знаете, подскажет, то есть даст правильный совет и подскажет. Так, на сегодня все. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии. Спасибо за то, что вы меня поддерживаете, мой канал. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Надеюсь, что мои прогнозы будут для вас интересны. И до встречи в следующих периодах.